Скорее всего, дорогие друзья, этот материал мне в ютубе снесут нахрен. Потому что тут будет столько инфы про Warzone Mobile, что просто мама не горюй. Если это сейчас смотрят разработчики, то, ребят, не обращайте, пожалуйста, на меня внимание. Я все придумал, это чистой воды монтаж. Как никогда, брата, братья, я надеюсь на вашу поддержку в виде кулакича и подписки, ибо сейчас я иду по очень тонкому льду. Ага. Здорово, морские мужчины! Данный инсайдо-познавательно-аналитический видеофильм вышел благодаря поддержке от ребят из самого известного вам телеграм-канала по мобильной колде. Он, к слову, сейчас самый большой у нас в СНГ. Мужики не стоят на месте и открыли еще один телеграм-канал только уже по мобильному Warzone, из которого я и буду брать всю инфу. Итак, как только анонсировали Warzone Mobile, я немного не понимал, как будут реализованы те фишки и функции, которые есть в большом варзоне. Кстати, мужики, материалы со сливами я буду показывать в полэкрана, чтобы меня страйками не закидали. Так вот, после первых увиденных инсайдов с геймплеем я просто охренел. Это только закрытая альфа, а уже выглядит очень хорошо. Если что, я сейчас говорю, конечно же, не про графику, а про сами механики и представленный функционал. Ладненько, давайте по порядку. Пока что старт картовое лобби игры выглядит вот так и мне почему-то кажется, что оно трансформируется и будет как в ПК-версии. Также, если зайти в настройки управления, то можно будет найти очень много интересных кнопочек. Например, отдельная кнопка кластерного удара, отдельная кнопка использования снаряжения, кнопка удара прикладом и самое интересное, есть табличка с контрактами. Только по одному этому скриншоту уже становится ясно, что будет у нас впереди. Кайф и ничего больше. Знаете, кто-то может в комментариях, конечно, начать заряжать, что урана Вдруг получится такая же история, как и с PUBG New State. Э, нет, я вам отвечу, что на старте могут, конечно же, быть проблемы из-за наплыва игроков, но Activision вроде бы не пряньки сушеные. Да и вообще, я уверен, что этот проект для мобилок просто какой-то next-gen. Э, и давайте в этом убедимся, и дальше посмотрим, что пацаны откапывали из телеги. Э, присутствует карта Верданск, э, пока что нет анимации добивания, и, как гласит новость, присутствует новый игровой движок. И на этом пункте нужно остановиться поподробнее. Это не Unreal Engine, как я предполагал, и не Unity, это отдельный двиган. Один из бывших сотрудников Activision говорит, что движок Warzone Mobile является ветвью движка Modern Warfare 2 вы, наверное, тоже задумались, как такую хрень будут тянуть среднебюджетные сотики. Честно, мужики, вообще ничего не могу сказать по этому поводу, только есть пару предположений. Мобильная колда на старте весила не очень много и ее мой сотик iPhone XR переваривал очень даже хорошо. Но сейчас, когда она весит под 16 гигов, мой приятель частенько начинает троить и фризить. Особенно, когда я делаю записи геймплея. Стоит ли покупать мощные сотики? И как бы да, и нет. Ибо разрабам нет никакого смысла делать игру только для флагманских устройств. Со временем, скорее всего, конечно, ситуация будет, как и у меня с iPhone MXR, но что поделать, у нас сейчас такая тенденция, что сотики где-то 3-4 года живут, ну а потом их нужно менять. Вернемся к движку. Так как двиган мобильного Warzone и Modern Warfare пересекаются, то инфа сотка ждите, каких-то совместных ивентов, а может быть даже и контента в этих двух проектах. Ибо в файлах мобильного Warzone нашли данные об МВ-2. Эта тема, конечно, очень обширная для повествования, но пока давайте ее оставим и взглянем на вот этот пост от пацанов из Телеги. Геймплей представляет собой порт один в один со всеми функциями. Такие как полевые улучшения, наличные деньги, система добычи здоровья, серию убийств, камера убийств и гулаг. Гулаг это супер хорошо. Я только пока не могу понять, сколько реальных людей разрабы будут пускать в одну катку. Не получится ли так, что в гулаге будут боты, или может быть время ожидания соперника будет слишком большим и всех немножечко это будет триггерить. Плюс мне еще непонятная история с комплектами. Все вы знаете, дорогие друзья, что фишка ПК Warzone это персонализированные комплекты. Спокойно себе качаешь пушку в сетевой игре, а потом ее собираешь под батл э, рояле Но к мобильному Warzone лично у меня возникает другой вопрос. Если будут персонализированные комплекты, то где их можно будет качать? Вариантов на самом деле не так уж и много полноценной сетевой игры нам не стоит ожидать в этом клиенте, хотя было бы на это поглядеть ибо механики ну уж очень сосны остается вариант со всякими режимами например режим добычи как в ПК в либо добавление небольших мясных карт например как остров возрождения в мобильном Варзоне эта карта будет дата уже находили ее подтверждение у ребят я нашел вот такой интересный пост в котором говорится о добавлении четырех новых карт радар остров похищение и каналы мне почему-то кажется что именно вот эти карты будут арестовать ориентированы как раз-таки на супер-быстрые замесы и на прокачку комплектов. Будут ли это мини-какие-то батл-рояли, я не знаю. Может быть, это будут карты для супер-небольшой сетевой игры, тоже пока неизвестно. Давайте просто это запомним, а потом уже, когда выйдет, будем радоваться, ну или грустить. Что значит еще ребята успели заметить на Альфе? Конечно же, это транспорт. Квадрики, которые бодро нарезают круги по Верданску. Кстати, есть еще и вертолеты. Куда же без них? Причем я охренел от механики взрыва. Ну шо, пацаны, как говорится, в мобильной колде на Юнити такое можно сделать? На Альфе еще увидели переносную турель по типу той, которая есть в мобильной колде в серии очков, ну или в классе Диспирата. Надо будет ее потом как-нибудь попробовать на тачку поставить и с ней покататься. В мобильном варзоне помимо комплектов, Есть еще и шприц самореанимации. Блин, ну вот скажите, протобрать, как можно вообще вот это все рассказывать и комментировать? Я не знаю, я когда первый кадр увидел с Альфа, я вслух сказал: Ебать, нихуя себе разъебалова нахуй. Еще разок. Не нужно сейчас смотреть на графику. Смотрите на механики. На механики, на все вот эти фишки и функции. Больше всего меня порадовала механика стрельбы и регистрация урона. Да, я только с демок, конечно, все это смотрел, но я пересматривал до хрена раз и везде вроде как все норм хитует. Причем игра на снайперских винтовках будет здесь отдельным приятным моментом, так как ура, ура, ура баллистика адекватная наконец-то здесь у нас будет. Это вам не и та королевская битва, в которой э, оружие не регает на 20 метров. Еще раз напоминаю, все благодаря сетевому коду и движку, который разработчики сделали. Пока, конечно, непонятно, будут ли перки в игре, будут ли какие-нибудь сезонные ранги и будет ли вообще третье лицо. Оно, по факту, конечно, не нужно этой игре, но, исходя из реалий и потребностей мобильного гейминга, возможно, там оно все-таки появится. Apex Legends Mobile тому пример. Еще, кстати, есть пруфак на эту тему которым мне прислал главный админ и по совместительству датамайнер Уже известных вам телеграм-каналов как по мобильной колде, так и по варзону мобильному Серьезно, мужики, попрошу вас после просмотра материала подписаться на новостной телеграм Ибо, скорее всего, мой эпизод в ютубе блокнут А вся свежая инфа про колду и варзончик появляться будет там И вообще, ребятам, большое спасибо за поддержку и за материалы для этого выпуска Если бы не они, то этого фильма попросту бы не получилось так что в описании все ссылки обязательно переходите и поддерживайте их. Итак, третье лицо, скорее всего, появится в Warzone Mobile, так как Activision понимает, что есть те же самые PUBG, Free -щики и другие мальчишки, которые не признают первый вид. Конечно, нормальные True пацаны будут катать от первого лица, но, возможно, третье лицо будет выглядеть как-то вот так. Это кадры из большой Warzone, там стучился небольшой баг, который, конечно же, уже пофиксили, с помощью него можно было вот так вот, короче, играть и бегать. И видно, что для бага тут все как-то уж очень классно получается. Классно меняется режим стрельбы от плеча и обратно. В общем, все прикольно. Я, конечно, не утверждаю, но если такие предпосылки есть, тем более у нас э, суперсвязь движков, как уже выяснилось, то, возможно, все-таки третье лицо будет в мобайле. Но, ничего страшного, ибо первый вид просто шикарен. Я думаю, вы тоже уже насладились геймплеем и, как я, с нетерпением ждете релиза пока правда непонятно, когда его следует ожидать была небольшая инфа про 28 октября хотя вроде бы должен выйти в этот день modern warfare 2 хрен знает activision что-нибудь там задумали прикиньте если в один день будет и пк-шная игра и мобилка окей поживем увидим но то что я наблюдаю сейчас это конечно разрыв башки и шаблона если э, так можно сказать это будущая метовая игра которая обретет супер популярность и господа я верил я верил что что она появится. Теперь просто давайте вместе с вами ее ждать. Подписывайтесь на этот канал, если тот, кто впервые. Да и на пацанов из телеги тоже подпишитесь. Отдельно хочу сказать спасибо вот этим ребятам за поддержку на стримах. Супер, конечно же, благодарность легенде Григорию, Григорий Имба. И большое спасибо отдельно Нубмастеру, который тоже охрененно поддержал. И дополнительный респект вот этим красавчикам, которые оформили спонсорку в моей группе ВКонтакте. Как говорится, добро, пожалуйста жаловать На борт. Спасибо, ребят. Очень сильно помогаете мне развивать свой контент. Брата-братья, я не знаю, как долго проживет этот эпизод на Ютубе. На всякий случай его еще ВКонтакте загружу. Но давайте по фану замутим челлендж для разрабов из Activision. Напишите, пожалуйста, в комментариях: не баньте ролик, мы ждем игру. Глядишь, меня и правда помилуют, и может быть ничего не снесут. Короче, посмотрим. Я на вас надеюсь. Спасибо большое за внимание. Это был Огнянский, все только начинается.